народ всем привет как вы знаете на моем канале прошел розыгрыш точнее сразу три розыгрыша посвященных пятилетию канала точнее каналов и группы вконтакте но к сожалению один из розыгрышей не получилось провести этот розыгрыш который был сделан для подписчиков на твиче дело в том что все кто писал на ю э, по условиям розыгрыш слова twitch в основном все эти сообщения были забанены ютубом за одно слово twitch вот это называется конкуренция Поэтому для повторного розыгрыша среди подписчиков на Твиче э, записывается данное видео. Соответственно условия остаются прежними. Это будет подписано на Твич канал WDW Ну и в описании данного видео надо написать название своей учетной записи на Твиче, чтобы я мог вам найти вас по подписке. И соответственно ваш игровой ник в скобках. Соответственно вы пишете название вашей учетной записи на Твиче, в скобочках пишите свой игровой ник. В принципе все. А на этих выходных я, соответственно, разыграю еще 5000 монет. Извините, что так получилось, но YouTube сказал, нельзя писать слово Twitch. Еще раз извиняюсь и всем удачи.